меня зовут него Я занимаюсь покупкой продажи Google электроинструмента. Снимаю на него обзоры. Только своеобразное хобби это не остановит. Ну, ну, мои деятельности просто хобби. А, в общем, сегодня у меня на таком антиобзоре, так скажем, китайская коробка. Не знаю, назовите любую фирму, <coughs> который выпускает такое говно. Тени одинаковые. Скорее всего, один тоже производить В общем, говно не берите теперь по существу это вкратце для тех кто не любит долго смотреть а по существу нужно было проложить эндовую розетку в хрущевке не здесь просто сейчас просто час ночи час тридцать или по моему уже два я просто не первый дубль снимаю а потом, скорее всего два часа ночи <coughs> Мысли немного заторможенная но если я не сниму сегодня то, то в течение недели точно не сниму времени не будет в ближайшее время мало, хотелось бы, чтобы это все раньше увидели. Возможно, обезопарше. Избавлю людей от лишних затрат. Итак, еще нужно было провожить подразделение. Купил коронку, вот эту вот. Прицепил к вот Маките 2450. Самое забавное, такие коронки есть и удар дрель. Вот масса у нее, к сожалению, извешить сейчас не, иначе. но еще не буду искать весы. В описании к видео я укажу, ну и в аннотации, то есть сколько грамма Это вот Реально есть такие коронки с хвостовиком под ударную дрель. Я не знаю, это выкинуть двери сразу же после сверления. Или во время сверления, не знаю. Наверное, во время сверления. Итак, прицепила к перфоратору. Давай сверлить. Вылетел первый зуб копа. Ну ладно, вытащил зубы из канавки, которые пробурил уже. Было сверлить дальше. Вылетело еще несколько зубов, конкретно два. В общем, осталось четыре зуба, здесь семь зубьев Ими кое-как бы сверлил две трети отверстия, углу отверстия, это две трети. Ну и все, коронки капец. Фотография дальше увидите, то есть как, как это все выглядит. выглядело Ну, коронка я имею в виду. Побежал за новой, с продавцами ругаться не стал. До да, начальства это все равно не дойдет, а продавцу только день испортишь и себе лишнее время потратишь. Купил еще одну. Доделать все-таки нужно было. Доделать нужно было в тот день именно. Досверлил отверстие. Вот она осталась. Одна третья пробина отверстие. зубья уже затоплены. А повторюсь сверлил на хрущевке то есть э, хрущевка такая панельного типа так скажем ну, те Хрущевки. на хрущевке бетон прочный но норматуру эта коронка не на парах то есть серлился только бетон вот. ну давайте перейдем к следующей части видео там я пишу э, минусы то есть, более подробно рассмотрим эту коронку Давайте без лишних слов перейдем. Итак, а минус в данной коронке? Очень большая масса и очень мягкий металл. Видите на фото, то есть оно довольно массивно сделано. Это можно было сделать два раза тоньше и из нормальной стали. Это было бы гораздо практично. и уменьшена грузка на инструмент. А можно видеть на фото загнутые шлицы. То есть с нескольких ракурсов сфотографировано. Вот коронка пройдет на 2 третьих отверстия буровать перфоратором Буро. Буро. 2450 накида. я уже говорил. Шлицы позогнулись. Благо. Сам инструмент не пострадал. Потом никакой вред не был причинен. Еще минус. Отверстия центровочный. Центровочный сверлок к сожалению, в кадре его нет в гараже лежит у меня, поэтому сейчас я его, естественно, не снял. Ручной сверло постоянно вылетает, закрепить его невозможно прочно. Длиной а, ну тому вот это вот резьба, как видите, то есть это не резьба, а бороздки и отверстия. А болт в этой резьбе, ну он реально там на, на пол миллиметра, наверное, чуть, чуть меньше, чем пол миллиметра разница в диаметрах, то есть он болтается в нем просто контргайкой закрепить практически нереально то есть вибрация сразу же, разбалтывается и выкручивается упадает выпадает есть, уже, такой, минусы так скажем а, еще минус а, ну, про мягкие металлки говорил то есть можете видеть вот, где сломанные да, фотография сейчас видите а, царапина от шлама то есть это не коронка которая работала годы там Месяца, объекты, отверстия в множественных числах. Это просто чуть больше, чем половина отверстия. Вот такое вот качество. Ну и как можете видеть все летевшие зубе. То есть, ну, ребят, покупайте качественный инструмент. Пусть он чуть дороже, но он свою цену убивает Я не говорю там.. Фистули, да, то есть, если не занимаетесь профессиональной деятельностью. Среднего уровня для бытового применения вполне достаточно. То есть, если какие-то вопросы есть по инструменту, задавайте в комментариях, то есть постараюсь ответить. То есть о чем знаю, скажу. О чем не знаю. Ну, по Посоветую где посмотреть, почитать, в каких формах спросить. Не стесняйтесь, задаю вопросы. В общем, не покупайте китайское говно. Дешевое, оно есть дешевое. То есть, за вот эти вот два отверстия я заплатил 1800-1200. То есть, по тем не, там 600-900 рублей коронка стоила. Я не помню уже точно. Но порядка 20-30 долларов. То есть, это одна коронка. Умножаем на два, получаем 1200-1800. Цена нормальной коронки, в принципе... На тот момент, сейчас может чуть дороже, но зато она бы служила мне. меня, не... не на помойке валялась. Ну, <coughs> спасибо за то, что досмотрели до конца, извините за подавленный голос, все-таки уже три часа ночи, да, видео я снимаю долго, несколько дублей, придешь к компьютеру, опа, ну, не то, не так, уголы обрезаны. В начале видео, кстати, вы могли это видеть. Переснимать уже не стал, спать уж очень хочется. Всем здоровья. Всего доброго. Ставьте лайки. Пока, до новых встреч. Рад был вас увидеть. Спасибо за подписки, за лайки, за комментарии. И просто за то, что смотрите. Всем любви, добра, мира. Пока.